Всем привет! Значит, да, я сотрудник лаборатории физики и и высоких энергий СПБГУ. Кроме всего прочего, сотрудник эксперимента NRC ШАИН в ЦЕРНЕ. Здесь написано. Ну и еще мы делаем с другом паблик ЦЕРНАЧ про физику элементарных частиц. Может быть, кто-то туда зайдет. Вот. У меня есть несколько комментариев по поводу того, что я собираюсь говорить, прежде чем начну рассказывать про элементарные частицы. Значит, сейчас. Вот так. А можно включить свет? Потому что я думаю, что у меня не так много информации на слайдах. А, а пополам его нельзя, да. Скажите, вот здесь вот видно? Вот, в таком? Мне кажется, достаточно ярко, и, в общем-то, и так слайды видно, не в темноте. Вот, значит, во-первых, в анонсе было написано много всего, что я буду рассказывать, там, про историю и так далее, и так далее. Я не буду это рассказывать, потому что так много всего надо рассказать за 45 минут. И как бы, вообще это, ну, у нас вся кафедра занимается элементарными имеет элемент огромные огромная отрасль. И говорить обо всем, ну, очень сложно. Во-вторых, я не Википедия, поэтому много чисел, я не ск... много чисел я могу немножко так приврать. Ну, я не знаю, если вам что-то надо вот точно узнать, вот точно какую-нибудь массу, какую-нибудь частицу и так далее, зайдите на Википедию, посмотрите или там что-нибудь такое. Вот. Следующее. Я... Да, я как уже говорил, не буду говорить про историю вообще. Потому что с историей у меня все плохо, с историей физики, примерно так же, как с обычной. Ну и, и для урезания времени, чтобы… Мне всегда кажется, что интереснее рассказать про то, что существует, про то, как мы думаем, что мир устроен сейчас, чем про то, как это все было открыто. Ну, мне кажется, как открытие, открытие – это немножко скучно обычно. Ну, по крайней мере, как это рассказывается. Вот. А кто из вас знает стандарт? Ну, хорошо. Кто из вас знает Лагранжан стандартной модели? Есть кто-нибудь такие тут? Ну, хорошо. А просто про стандартные модели хорошо так, ну… Ну так не... ну ладно, я, я рад, потому что если кто-то пришел, кто, кто изучал элементарные частицы, то ему будет достаточно скучно. <с> я ничего нового не расскажу. Ладно, ну хорошо. Цель лекции такая, я, по крайней мере, перед собой поставил, чтобы в результате ее у вас сложилось некое впечатление о том, какие элементарные частицы есть, как они между собой взаимодействуют, как, как, как происходит их классификация, ну и вот как-то это все уложилось в голове, а не было какими-то там вот просто отдельными словами витающими. Поэтому, ну, примерно так она и будет устроена. Значит, ну, теперь начнем. Как устроен наш мир? Ну, наш мир устроен в основном из элементарных частиц. Еще, ну, не считая пространства, элементарные частицы. И нет никакой магии. То есть, например, когда в школе изучают физику, там часто присутствует такая магия, там, типа, Земля притягивается к Луне, потому что сила гравитации. Сила гравитации что? Магия. Положительные заряды притягиваются отталкиваются, разные заряды притягиваются. Почему? Ну, магия, потому что так вот работа, я не знаю, трение, ну, в основном потому что вот магия такая. Этого ничего нет, и все это можно описывать с точки зрения элементарных частиц. Ну, и вот про это, будет, про это буду рассказывать. Первая элементарная частица, которую открыл, открыли люди, кто знает какая? Элементарная частица. Электрон. Электрон. Все верно, так. Опа! Значит, а, еще нюанс. Согласно нашему представлению, элементарные частицы являются точечными объектами. Поэтому, как бы мы их ни изображали, это всегда будет далеко от, от реальности. Нарисовали вы кружочек, подписали электрон. Нарисовали вы зверушку, подписали электрон. Без разницы, это все неправда. Поэтому я буду рисовать таких зверушек. Вот это типа электрон. И, значит, я буду дальше указывать... А, сейчас, как это все... Вот. Я буду указывать массу этих частиц, часто достаточно. И она будет мириться в массах протона. Кто знает, сколько протонов в теле человека? Ну примерно. Сколько нулей? Ну 10-15. Больше. А сколько? Больше. Ну да. Ну, в общем, не протонов, нуклонов, но ну, без разницы. Я так прикинул, получилось около 28, мне кажется. Потому что авогадры это про молекулы, а вы еще в молекулы должны найти все это, посчитать. Ну, в общем, 28 примерно, 28 нулей. Вот. Ну, это так, чтобы вы смогли сравнить массу, э, массу электрона и массу протона. Значит, ну, электрический заряд, я иногда буду его тоже указывать, минус единица. Значит, электрон, ну, все знают, что такое, все, все слышали про электрон, это там ток и так далее. Я не буду на нем много останавливаться. Следующая частица, которую открыли, ну, открыли, которые заявили, что она должна быть. Протон не элементарная частица. И он поздней. Неважно. А, нет. Бозон не, бозон не является элементарной частицей. Это такое собирательное название. А, ну, как ни странно, так. О, это фотон. Вот здесь, я, вот здесь, как видите, я буду добав, добав, добавлять их на новый, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Я буду добавлять новые частицы вот в правую часть экрана. Ну, и здесь будут появляться их значения. И видите, что я их поделил на две части. На. Как это все отключить-то? Чтобы... А, на... на материю и на силы. Ну, просто чтобы потом разбира... разбираться. Либо. Фотоны. Там Эйнштейн, если я, я спрят, Эйнштейн сказал, что свет должен квантоваться, и кванты будут фотонами. Масса 0, электрический заряд 0, но они являются переносчиками электромагнитного взаимодействия. То есть, если у вас какой-то объект взаимодействует с другим объектом электромагнитно, это происходит за счет обмена фотонов. Свет, фотоны. Эм... Не знаю. Палец почему не отваливается вниз? Из-за фотонов. <свят> <свят> ну, электромагнитное взаимодействие. Э -э -э молекулы связаны между собой электромагнитным взаимодействием. Гравитация, она направлена вниз. Если бы была только гравитация, палец бы отвалился, и мы все растеклись. Есть, есть электромагнитное взаимодействие, которое сдерживает э ваш палец. Вот такой важный фотон. Ну и все, все остальные вещи, которые нас окружают, это в основном фотоны. Но я имею в виду, что это в основном электромагнитное взаимодействие. Мы не проходим через стены за счет вот, -за электромагнитного взаимодействия. Вот. Дальше. Ну, да, и тут вы можете сразу запоминать, ну или не запоминать, вот здесь вот условные обозначения, которыми их, это электрон, это фотон, который физики используют, чтобы, чтобы обозначать разные частицы. Ну и следующее. Атом. Ну, атом не является электромагнитной но здесь присутствует магия. И магия заключается в том, а почему, атом не раз... а почему протоны и нейтроны не разваливаются в ядре. То есть ядро состоит из протонов и нейтронов. Электроны Мы уже определили, что электроны притягиваются к ядру, так как электромагнитное взаимодействие. А здесь, а здесь почему не разваливается? Но чтобы перейти туда, давайте сначала... сначала такой забавный эффект, что люди долго думали, как устроено ядро. И, например, в первую очередь были открыты протоны, и протоны были открыты с терминологией а об открытии атомов водорода внутри более, атомов более тяжелых элементов. То есть первоначально, в общем-то, просто открыли атомы водорода внутри, внутри чего-то тяжелее. Ну, атом водорода это и есть протон. Вот. Значит, ну а нейтрона открыли сильно позднее. У меня выключился микрофон. Очень хорошо хорошо. А, ну, хорошо? Грунт, Было? А теперь нормально. Ну хорошо, отлично. Значит, а сзади тоже стало нормально? Отлично. Все, настроено. А, ну и связь тут осуществляется за счет пионов внутри, внутри ядра. То есть это за счет обмена пионами. Но фишка-то в том, что пионы тоже не элементарные частицы. И про это я сейчас... И в действительности все это осуществлено за счет сильного взаимодействия. То есть есть электромагнитное взаимодействие, это фотоны. Есть сильное взаимодействие. Сейчас я про него расскажу подробнее, потому что я им занимаюсь. И мне всегда нравится про него рассказывать, потому что он такой очень-очень-очень... Сам мне кажется, самый интересный из элементарных взаимодействий. Но я сделал некое Некий отступ назад. Вот смотрите. Есть такие очень элементарные идеи, про которые почему-то нигде особо не говорят. Что все в окружающем нас мире из чего-то состоит. То есть, и поэтому работает такой принцип комбинирования. Если надо сделать сложный объект, надо взять много простых объектов, объединить, получить, получить сложный объект. Ну, например, сделаем дом. Берем кирпичики, соединяем, стена, вуаля. Хотим сделать человека, собираем кучу, кучу клеток в кучу и получаем человека условно говоря хотим сделать э, молекулу также самый из атомов хотим сделать атом собрали кучу протонов нейтронов и электронов как-то их поместили между собой закрутили получили атом ну, это я условно говорю про закрутили и так далее но не неважно вот этот принцип композиции он везде отлично работает и при этом никто не говорит считается что он очень элементарным но проблема в том что когда люди заглянули внутрь протона Оказалось, что он там совсем не работает. Вот. Протон оказалось, что протон устроен достаточно так, с одной стороны, просто. Это три кварка, три точечных объекта и угленное поле. Поле взаимодействующих глюонов, которые, которыми кварки между собой связаны. То есть кварк он генерирует глюонное поле. И вот с этим глюонным полем все не так просто. Дело в том, что, например, фотонное поле, поле фотонов, наверное, летящих с ними, там все просто. Все фотоны, которые выпускают ваши глаза, они, в общем-то, до меня долетают без каких-то проблем. А вот глюоны, они живут своей жизнью. То есть выпущенный глюон, он порождает... Кварк порождает глюонное облако, и глюон порождает тоже глюонное облако. То есть представьте, что если бы свет излучал свет. Ну, условно, условно говоря, да? То есть глюон, он как бы летит и испускает другие глюоны и другие кварки. Получается очень такая сложная система, сложная самовзаимодействующая система. Ну и получается, что глюоны, в общем-то... Ой, назад и живут такой личной жизнью. И, например, попробуем применить сюда принцип вот этого комбинирования, что мы берем, сложный объект получаем из простых. Если мы в этом случае попробуем, например, вынуть кварк из протона, то вместо у нас ничего не получится. Мы, мы затратим много очень энергии на внимание, но вместо того, чтобы порвать вот эту вот оболочку, у нас глюоны здесь, вот в этом месте, начнут порождать новые кварки. У нас пройдутся две частицы. Они, ну, то есть, и здесь опять окажется два кварка вместе, а здесь окажется и протон, окажется, протон останется протоном. Ну или там он может перейти в нейтрон. Ну, условно говоря, да? То есть здесь не, э, разрушить его не удалось. Попробуем создать, э, с... угу. Попробуем создать тяжелый, тяжелый протон, тяжелый нейтрон, так же, как делали с кирпичиками. Соберем кучу протонов, начнем их сжимать. Ну, в общем-то, тоже ничего не получится, они останутся протонами, нейтронами. Ну, родиться, могут родиться новые частицы. Ну, в общем, такое... Ну, ладно, физики посмирились, сказали бы, принцип композиции не работает. Ну, не работает, значит, на таких масштабах. Но оказалось, что тяжелые протоны существуют. У нас есть протон. Его, вот это его масса. Это, наверное, единственный слайд, где действительно массу, а не в массе протонах. Есть дельта-частица, которая весит на, 3, на треть больше. И есть еще n-частица, которая весит еще на треть больше. Это ровно те же самые кварки, те же самые три кварка. Фотоны безмассовые, которые внутри находятся. Это три те же самые кварка, которые просто как по-другому двигаются. И это, в общем-то, полная такая победа науки над здравым смыслом. Э -э ну, потому что то же самое, но весит сильно больше. И чтобы это объяснить, ученые выдвинули гипотезу. Выдвину то есть получается так, что здесь просто больше энергии. Энергия весит. Емцер квадрат. Здесь много энергии к глюонного поля. И поэтому это, получается, много весит. Есть такая э, замечательная аналогия, что если вы, что взведенный будильник весит больше, чем невзведенный будильник. Очень немножко, но больше. Ну, конечно, не, нельзя это померить, но немножко больше. А, да, полная подбега. Вот. Чтобы это объяснить, была выдвинута квантовая хромодинамика, теория и так далее. И она заключается в том, что каждый кварк имеет цветной, цветной заряд. И он может быть красным, зеленым или синим. Как электрон имеет заряд электрический минус один, или плюс один имеет заряд э, протон. А здесь также цветной, он может быть синим, красным, зеленым и так далее. И в природе могут существовать только бесцветные объекты. Вот как как он. Туда три объекта вместе, три цветных объекта. А по отдельности они не могут существовать. Оп. Да. Э. Ну вот. А значит, ну вернулись к этой таблице. Протон, как, э, протоны состоят и нейтроны состоят из двух типов кварков, из кварков у и кварков д. Ну вот один из них у, другой д. Значит, у одного из них масса. Вот видите, вот смотрите, надо в протоне два у кварка и один д. И вот они всего лишь две десятых процента массы протона, а тут пять десятых массы протона. А глюоны вообще ничего не весят. Получается, что все, вся наша 99 процентов нашей массы, это, это в общем-то глюонное поле. Uh, мы -то, мы -то, мы только... Это излучение. Мы только на 1% состоим из, из, из, из материи. Ну такая Вот, вот, вот вы видите девушку, она ей там 50, 50 кг весит, и только 500 грамм из этого — это материя. Ну а остальное — излучение. Вот излучение глюонов. Вот вся, вся наша масса — это излучение глюонов. Ну и заряд. Достаточно сл... Нелегко посчитать, что если у, нас протон, у протона заряд единицу, у нейтрона — 0, то заряд у них должен быть 2 трети и минус 1 треть. У вот этого за две трети, у него, у D кварка минус 1 треть. Ну а глюоны они, в общем-то, безмассовые. А, фу, они безмассовые и они не взаимодействуют электромагнитно. Окей. Про, вот, в общем-то, можно здесь остановиться. Я описал наш мир. То, что нас окружает почти. А, значит, у нас вот материя. Это протоны и нейтроны, они стоят из двух кварков, есть вращающие вокруг них электроны, есть фотоны, которыми они взаимодействуются, есть глюоны, которые отвечают за связь вот этих. Уйдет кварков внутри ядра. Какой эффект я забыл? А, забудем про гравитацию на сегодня. она Ну, хорошо, гравитация, гравитация я ждал вопроса про гравитацию, она не описывается на данный момент элементарными стицами. Это искривление пространства, она... Не знаю, там, в конце можно про нее поговорить, но, в общем, это совсем другая область. На, на данный момент нашего понимания. вот Мы пытаемся ее засунуть, пытаемся писать гравитацию с помощью элементарных стиц, не получается. Если получится... Придется менять лекцию и вставлять сюда гравитон. Вот. Да. А если э, про то, что окружает нас, за что он отвечает? Да, радиацию. Радиацию. Э, вот. А я частиц. Вот. Ну да, без, без, без, этого, без этого нюанса все было бы уже хорошо на этой стадии. Ну а так как бы мы жили без нашей любимой ядерной энергетики и так далее. Ну Ядерная энергетика используется везде, да? Это атомные электростанции, это, это медицинская техника, это протонно-эмиссионная эмисс... протон томография, это даже это часы, здесь вот элементы есть в подсветке, вот эти вот, как их называют, детекторы дыма, там используются радиоактивные элементы. Ну, короче, она плотно сидит в нашей жизни. И получается, что... Что, как это все происходит? Значит, у нас э, есть как бы, ну, условно говоря, ядерный распад. У нас есть некий тяжелый элемент, mm. yeah. у нас есть тяжелый элемент, как это свинец, он распадается на более легкий элемент, выпуская бета-частицу, которая является электроном. Ну, это получается, что нейтрон умеет переходить в протон плюс электрон. Ну, и вот этот ядерный цикл написан, я не помню какой. Вот. То есть здесь должна быть какая-то другая сила какая другая, о которой я еще не говорил. Я здесь написал это э, по факту. это переходит, Если вы помните, я говорил, что протон состоит из двух У-кварков и Д-кварка, а нейтрон из двух Д и одного У. То есть получается, что один Д-кварк перешел в У-кварк плюс электрон. То есть получается, что частицы могут переходить из одного типа в другой. Это, конечно, огромный прорыв. И это называется слабое взаимодействие. Вот За счет слабого взаимодействия частицы могут менять свой тип. Ну, не каждая частица может переходить в другую частицу, но какие-то частицы могут переходить. И за них отвечают еще три типа базонов. А, я здесь сразу пометил, ввел новое понятие, кварки, это вот эти частицы, и бозоны. Бозоны — это частицы, переносящие взаимодействие. И, ну, вот я добавил сюда еще три базона, которые отвечают за, электромаг... за слабое взаимодействие. Обратите внимание на их массу. Вот эти вот переносчики взаимодействия, если мы помним, что фотоны и глюоны, они безмассовые, то вот эти, они какие-то, ну, почти в сто раз более массивнее, чем протоны. Это, конечно, вносит в, свои, в свой вклад в, в то, как это взаимодействие работает, но я немного не буду в это удаляться, ударяться сейчас. Сейчас задача именно сделать такую картину всего, как это устроено. Ну, и это открывает просто какую-то огромную дверь неизведанного для физиков, потому что она нам, она нам говорит о том, что мы можем, мы можем менять из, одних типов, из, из частиц, известной нам материи, получать частицы, неизвестной нам на материи, с помощью перехода, ну потому что частицы могут переходить, менять свой тип. Вот. Но для этого сначала я скажу пару слов про энергию. Это две, два типа энергии, которые мы знаем из, из школы. И одна из них, кинетическая, заключается в том, что объект двигается. Когда этот объект двигается, у него есть энергия. Когда объект под, подвешен над потолком, у него есть потенциаль... кинетическая энергия. Вторая, потенциальная. Там Объект падая, обладает тоже энергией, подвешенной землей. И... Что такое энергия? Энергия — способность объекта что-то сделать. Там, если я уроню конфетку на пол, она передаст свою энергию, там, подогреет пол. И так далее. Если я врешусь в окно, я разобью окно, потому что я... Ну, может, не разобью. Я, пот... я передаю свою энер... энергию, на разрыв электромагнитных связей стекла. Это тоже, кстати, интересно, да? То есть я трачу... Вот там тоже все за... Стекло держится, не распадывается, потому что там фотоны. За счет связи фотонами. Я стукаю в стекло, я развиваю эти фотонные связи между молекулами. Ну и тем самым, соответственно, его разбиваю. И важный момент по поводу энергии, это в том, что когда вот я подкидываю конфетку, да, Пока, когда я подкидываю, я даю кинетическую энергию, она летит быстро, потом она замедляется, в этот момент у нее вся кинетическая энергия переходит в Разные энергии легко перетекают между собой, ну вот всякими такими движениями. И вот здесь пришел Эйнштейн и сказал, что, что масса — это тоже энергия. И это очень круто, потому что это означает, что э, мы можем сделать так, что кинетическая энергия будет перетекать в массу. И вот тут открылась эра э, новой... Э, как бы мы вошли в эру открытия новых элементарных частиц, потому что мы научились, мы поняли, что если мы будем что-то разгонять и сталкивать, оп, а -дам -дам -дам. если мы будем что-то разгонять и сталкивать, то мы сможем рождать новые частицы, которых раньше не было, из существующих. Вот. Ну и тем самым мы открыли, ну, например, еще кварков. Кто знает, какой следующий кварк по размеру после этих двух? Не? Но ну, он называется странным кварком. Ну и масса у него а, но уже девятая часть протона. Следующий есть идеи? Ну, наверное, и следующий тоже сложнее будет. Ну, хорошо. Чаром. Да, очарованный. Следующий очарованный. И вот смотрите, он уже весит чуть уже больше протона. То есть вот один кварк весит больше, чем весь протон. Ну ладно. А по массе, кто думает, сколько будет весить следующий? 10, 10 протонов. Еще варианты? 100 протонов. Ну, всего лишь 4,5. Ладно, он называется красивым кварком. Вот он. А, ну, и по зарядам, кстати. По зарядам здесь достаточно просто. Вот у кварка у него заряд 2 трети, вот они вверху расположены. А у кварк у него заряд минус 1 треть. И у этих тоже по минус 1 треть. Вот. Ну, а у следующего? Следующий. Сколько? Ароматный? Нет, аромата. Это называется, как раз тип кварк, называется аромат. А сколько он весит? Протонов. Там я слышу 120. Еще варианты? Ну, в общем, он весит 185. Он называется топ-кварком. И это самая тяжелая элементарная инвестиция, которая известна на данный момент человечеству. Вот. Но с кварками... То есть мы получили, что у нас есть два кварка, из которых мы состоим, и еще четыре нестабильных кварка, которые распадаются на то, что на то, из чего мы состоим, которые мало живут, но которые можем получать на какой-то короткий момент времени, если мы загоним много энергии, кинетической энергии в точку, и там частицы столкнем на коллайдере или еще где-нибудь. Вот. Ну ладно, пойдем дальше. Кроме этого... А! Да, вот это прикольное сравнение, я про нему забыл, что если мы нарисуем кварки э, так, чтобы они были, чтобы их размер вот здесь вот был в пропорциональных массе, массе, вот, вот эта картинка имеет столько же общего с реальной физикой, сколько вот это. Ну, я уже говорил, да, они все точечные. Вот. Но если мы нарисуем, рисовали бы кварки с таком же размером, как у них масса, то вот они примерно так бы между собой относились. Ну и надо понимать, что вот этот топ-кварк, он весит, как не знаю, как ядро золота. То есть, он очень тяжелый элемент, чуть меньше, чем ядро золота. Вот. Ну, кроме кварков, открылась также еще куча электронов тяжелых. Они называются лептонами. Вот это семейство. Здесь я тоже добавил сразу. Вот этот цветной сектор кварки. А это бесцветный сектор. Это означает то, что цветной сектор он взаимодействует сильно глионами, а бесцветный сектор, он не взаимодействует глионами, он взаимодействует только электромагнитно и с помощью вот этих слабых взаимодействий. А эти взаимодействуют всеми этими типами. То есть еще раз, три типа взаимодействия. Фотоны, глюоны, э, электромагнитное, сильное и слабое. И вот эти взаимодействия электромагнитное и слабое. И называются лептонами. Их три типа. Электрон, всем нам известный, мион и таон. И вот их массы тоже, к массе протоны. Эти, вообще, к ним можно спокойно относиться как к тяжелым электронам. Они, в общем-то, ничем более таким э, не обладают. Вот. Но, наверное, кроме... вот И вы можете спросить, зачем эти частицы все нужны. Ну ну вот, мионы мы, например, уже умеем использовать, и дело в том, что мион, он тяжелее... Вот что происходит с электроном, если мы его вдарим в стену одним? Его сразу погодит какой-нибудь атом себе на орбитальку, потому что он легкий. Вот. А мион тяжелый атом, его, он, в общем-то, имеет достаточно сильной пробивной способностью. и живет он 2, 2, 2 секунды в среднем период полураспада у него. Много это или мало? Ну... С одной стороны, мало. С другой стороны, если он будет лететь быстро, так, близкой скорости света, то километр он пролетит. И поэтому мы с помощью него можем кучу всего делать в мире. И фишка в том, что через нас постоянно проходят мионы. Через ладонь нашей руки проходит мион в секунду примерно. Почему? Потому что из космоса прилетают частицы, много частиц, как вот здесь вот нарисовано, они стукуются к нам в атмосферу, они порождают. Разные частицы там прилетают протоны и так далее. Ядра тяжелые, те же электроны, они взаимодействуют с атмосферой и рождают кучу других частиц, в том числе мионы. И вот эти частицы, они стукаются об землю, и поэтому они так пролетают через все. В середине 20 века придумали с помощью этого просвечивать египетские пирамиды. Смотрите, мы берем детектор, ставим его, ставим его вот на разные стороны и смотрим, как мионы пробивают с разных направлениях пирамиды. Если, там будут, если мы накопим достаточно статистики, то мы можем определить, есть там какие-то емкости или нет. Потому что все-таки мион, он он сильнее, он более вероятно взаимодействует с твердой какой-то породой, чем э, с, во, с, ем, с воздухом. Поэтому вот, если я правильно помню, недавно что-то там нашли, какую-то небольшую емкость, она скорее техническая, какой-то пирамид, но не, не особо успешно. Но тем не менее, такой хороший способ. Сейчас разрабатывают ска сканирование в аэропортах с помощью мионных лучей, и не только в аэропортах, а, но, ну, скорее, не в аэропортах, там груз, грузы сканируют на, на поиск всяких тяжелых радиоактивных элементов, потому что всякий уран, свинец, вот эти все тяжелые элементы, они очень хорошо останавливают мионы. Если мы поставим детектор под этим багажом, то мы сможем, условно говоря, багажом, мы сможем понять, есть ли там что-то такое. Такая, такая вещь в Штатах сейчас разрабатывается, если я правильно помню, где-то используется. Вот, Поэтому такая уникальная частица достаточно. По крайне, ну, по крайней мере, мы научились ее применять, в отличие от других, краткоживущих. Да, помните вот этого котика, он там был внизу скакивал. Он назначал то, что я там кое-что заметал под ковер. И я не рассказывал, не рассказывал про один момент. И этот момент заключается в том, что... А, сейчас я посмотрю. Ага. Вот в этом месте. Вот здесь был котик. Кто-то заметил, кто-то не заметил. Он заключался в том, что вот здесь не все так, не все так просто, как, как вот здесь все нарисовано. Здесь такая упрощенная картина. Дело в том, что э, протон и нейтрон, если вот, например, согласно квантовой механике, у него у них должны быть дискретные энергии внутри ядра. То есть, там, например, ну, условно говоря, у него может быть энергия 1-2, но не может быть полтора, Не может быть 1.2. 1. 2. У него может быть 1, либо 2. Так как у электронов... Вот есть, например как, например, вот у электронов на орбиталях атомов. Не совсем то, но, но, по крайней мере, это рассказывают в школах, что у вас есть специальные орбитали, это есть фиксированные энергетические уровни, что электрон не может сидеть посередине, он должен иметь энергию либо на этом уровне, либо на этом. А вот здесь он сидеть не может. Также, в общем-то, и протоны и нейтроны сидят на таких же энергетических уровнях, не совсем таких же, но тоже есть уровнях внутри атомов, э, внутри ядер. И тогда получается, что... У а, нейтрона у него фиксирована энергия. У протона у него всегда так фиксирована энергия. Значит, у электрона должна тоже быть фиксирована энергия. Ну, потому что здесь у всех таких ядер, у этого нейтрона всегда одинаковая энергия. У всех... Ой. не. Э. Ну вот. Ну, я не люблю, не люблю этот, этот, этот кликер. Постоянно меня перекликивает, не, не нужно. Значит... И получается, что вот здесь фиксировано, вот здесь фиксировано, значит, сколько бы мы электронов вот здесь не мерили, у них всегда должна быть одна и та же энергия. Ну, а в реальности нет. И, э, в общем-то, да, физика в начале этого века очень сильно это бомбило, потому что это означало, что закон сохранения энергии не выполняется. Ну, и э, как, чтобы, это про, чтобы это проиллюстрировать, я нашел на Википедии цитату, цитату Паули, где он пишет о том, что, э, ну, например... Ну, я сейчас прочитаю просто. И, имея в виду непрерывный этот спектр электронов, я принял отчаянную попытку, попытку спасти закон сохранения энергии. И э, имеется возможность того, что в ядрах существует электрический... В этот момент физики не знали вообще ничего, как устроено ядро. Вот. И вот он предложил, что в ядрах существуют электрические нейтральные частицы, которые я буду называть нейтронами, и которые обладают спином спинным... Одно... Э, ладно, про спины говорить ничего не буду. Масса нейтрона по порядку величин должна быть сравнимой с массой электрона, и во всяком случае не более процента массы протона. И тогда непрерывный вот этот спектр может объясниться тем, что кроме электрона вылетает еще этот нейтрон. Ну и тогда энергия нейтрона, электрон, суммарная энергия этого нейтрона и электрона должна быть постоянной. Я признаю, что такой вы выход может показаться, на первый взгляд, маловероятным. Однако не рискнув, не выиграешь. Серьезность положения с непрерывным бета-спектром, -бета электронным спектром, хорошо проиллюстрировал мой уважаемый предшественник Дебай, который недавно заявил мне в Брюсселе. О, об этом лучше не думать во все. Вовсе, как о новых налогах. Это вот об этом спектре. Ну, оказалось, что в этот момент Паули, э, в этом письме Паули э, открыл, ну, открыл, предложил, в общем-то, нейтрино. Он назвал их нейтронами, но нейтронами в итоге назвали другие частицы. А его частицы назвали нейтронами. Э, нейтрино. И получается, что вот здесь вот кроме электрона вылетает еще нейтрино, которое просто совсем не взаимодействует. Совсем от слова «вообще». То есть, например, э, Через нас проходит, вот если один миллион в секунду, да, то через большой палец проходит миллиарды этих нейтринов всегда. Они проходят через всю Землю, ничего вообще не взаимодействует ни с кем. А, и вот поэтому их, их долго очень не ловили. Вот видно, что вот при каждом таком распаде вылетает еще одна нейтриночастица. И закон сохранения выполняется энергии. Ну или вот так это выглядит с точки зрения а, так, более научным языком. У нас, есть, у нас есть нейтрон, вот он состоит из трех кварков. Д-кварк так летит, момент он, распад, он распадается на w базон который как раз и является вот этим переносчиком слава взаимодействия и у-кварк. И вот этот w базон как распадается на электроны нейтрино. Ну и нейтрино, они повсюду, как я уже сказал. Источники где они излучаются, откуда они летят? Они летят отовсюду. Летят из земных недр. Где есть радиоактивность, там есть нейтрино. Земные недра, нейтрино, оттуда там из земли бьется дофига. Соответственно, атомные реакторы и так далее, и так далее. И Солнце, а, атомные, а, тоже ядерные реакции, оттуда идет поток нейтрина. Межгалактических нейтрина очень много. От большого взрыва идет до нас нейтрина, оно заполнено все пространство. Например, еще есть забавно, что а, на последних этапах звездной эволюции когда у вас звезда превращается в нейтронную звезду, в этот момент 90% энергии звезды уходит за счет нейтрино, за счет света, за счет нейтрино. Потому что, ну условно говоря, у вас там были сначала протоны и электроны в звезде, а потом в какой-то момент они схлапываются в нейтрон. В этот момент должен родиться нейтрино, вот по тому, по тому картинке. И вот этот нейтрино все уносит, всю энергию. Эти? Ну и чтобы их поймать, строят какие-то огромные детекторы. Например, этот детектор вот, вот супер Камиакандо в Японии. Здесь кто-то может увидеть людей на этой картинке, они вот здесь вот стоят в лодочках. Вот, вот тут вот. Вот эта огромная поверхность детекторов, эта огромная шахта, она заполняется водой, и иногда вот эти вот нейтрины, они все взаимодействуют. И, в общем-то, здесь идет счет на единички. Здесь они не так, чтобы ловят таким большим детектором какие-то сотни частиц. Они ловят единички, ну, космических. Ну, я имею в виду, ну, конечно, они их уже поймали сотни и так далее, детектор, он функционирует. Ну вот, например, на Большом Дрон-Коллайдере 100 миллионов событий и столкновений ловится в секунду. Вот здесь единички, ну, в секунду, наверное, там, может, меньше единиц. Я, честно говоря, не особо в курсе про их, про их вот частоту, но очень маленькая. Вот. Ну и сразу, чтобы... сразу расскажу, что нейтрино оказалось 3. Оказалось электронная нейтрино, мионное нейтрино, эталонное нейтрина. Опять же, я их могу изображать как угодно, потому что они все точечные. И масса у них не ноль. Вот это пока единственное, что известно на науке. Мы не знаем, какая у них масса. Есть ограничения. Масса электронного нейтрина сильно меньше массы электрона. Мионного она, если чего что-то порядка электронной массы, но сильно меньше миона и так далее. Вот. А Точнее, не так. Это, не, это Мы знаем, что она не больше. Вот так. Мы знаем только верхние ограничения. Но, видимо, она... Долго думали, что она ноль. Точнее, не знали точно. Но потом открыли... Вот открытие Нобелевской премии, которое недавно принесло, сказало, что у них есть масса. Но она, видимо, очень низкая к нулю. Вот. Ну и мы почти завершили с нашим построением. И я, я еще хочу сказать по закону сохранения, с построением вот этой картины. Значит, у нас есть а, какие законы сохранения мы знаем. Мы знаем, сохранение, например, э, энергии и импульсы, они всегда выполняются. А есть еще, например, закон сохранения электрического заряда. Он тоже достаточно очевидный, электрический заряд никуда не девается. И, например, вот здесь он сохраняется, Вот у нейтрона было 0 заряда, а в конце у нас появился протон и электрон, и суммарно у них тоже ноль. Да? А есть заряд а, еще лептонный. Оп. То есть вот здесь вот. Вот каждое это семейство имеет заряд. То есть, например, вот это электронный, ну, как бы лептонный электри, электронный заряд. Вот это вот мионный лептонный заряд, это таонный. И получается, что заряд тоже должен сохраниться. Ну, и вот здесь как раз был котик. Как вы видите, да? Потому что когда я вот здесь сказал вам, что это нейтрино, я не соврал. Это не нейтрино, это антинейтрино. Потому что э, про антиматерию сейчас скажу, но о антиматерии у них обратные заряды. И вот здесь все сохраняется. Сейчас, значит, про антиматерию. Антиматерия — это как вот футбольные фанаты. Они, в общем, полностью одинаковые, знаете, они там ездят на одном метро, они также себя одинаково ругают правительство и так далее. Но у них есть одно, одна незадача, у них там разные цвета. Если они встречаются вместе, они дерутся. Ну, а если... и также с антиматерией. Если у вас встречается... у вас, Например, электрон и антиэлектрон, который называется позитроном, они ведут себя совершенно одинаково. Кроме одного нюанса, у них разный заряд. Поэтому в электромагнитном поле одни загибаются, условно говоря, влево, другие вправо, и так далее. У позитрона положительный заряд, у электрона отрицательный. Ну, и если они встречаются, то что происходит? Ну происходит, происходит, происходит ну не взрыв конечно но нигиляция. а если мы возьмем, ну, а если мы возьмем много то конечно произойдет взрыв вот антиматерия я как же сказал материя, это та же, антиматерия это та же материя но с обратными зарядами и при встрече они нигиллируют то есть есть, укварк, есть антиукварк. у а есть антиу у кварка заряд цветной у любого кварка заряд цветной у антиу кварка заряд будет антицветной Поэтому, например, могут существовать частицы, составные из У и анти -У кварка, где У-кварк будет нести цвет, а анти кварк будет нести антицвет, и они будут бессветными. Такой объект может существовать, он называется пионом. Вот. И также другими кварками. Кроме этого, у них есть заряд, который называется электрический. Да? У этого заряд плюс две трети, а у анти-У будет минус две трети. Поэтому, соответственно, пион будет иметь нулевой заряд электрический. Если они будут вместе, две частицы эти будут вместе. Вот. также здесь, у всех остальных э, частиц. У частиц материи. Вот здесь, вот я помню, я говорил, что дублевые бозоны, их два. Один из них является частицей к другой. Один с плюсом рядом, другой с минус-зарядом. У этого нет он, нет, э, нет, он нейтральный, он сам себе. И, и эти сами себе, эти частицы. Электрон, я уже говорил, позитрон, мион. Антимион, мы у нас есть отдельное, отдельное слово для, позитрона, для положительного миона, и также таоны. С, с нейтриной сложно, мы не знаем. Есть гипотеза, что нейтрины являются сами себе элементарной частицей, но мы не знаем про это. Пока мы считаем, что есть антинейтрина, чтобы сохранить этот заряд ой, чтобы сохранить этот заряд лептона, про который я говорил. Но, в общем, фиг его знает. Вот. Окей. Я добавил антиматерию сюда чтобы она тоже сидела в нашу таблицу того, как устроен наш мир. Ну и что я забыл? Чего здесь не хватает? Кто знает, какой частицы не хватает. Да. Остался базон Хиггса Протом, отдельную лекцию. Ну, в общем, у меня еще есть время, так что я еще поговорю про него. Вот. Но, конечно, дело не в бозоне Хиггса, дело в поле Хиггса. Это, это, это, это, это Питер Хиггс, кто не знает. Значит которому вручили нобель Крас за предсказание базона Хиггса. В общем, дело в теории, что вот эм, теория элементарных частиц до Хиггса, ну вот до вот, момента, когда это все появилось, она описывалась, она описывала безмассовые частицы. У каждой частицы не было массы вообще, ноль. Эти, эти кварки ничем не отличались между собой э, в плане массы. Ну там, там, из этой теории они вылезали так, что они были безмассовыми. И это было большой проблемой, потому что мы знали, что на эксперименте они огромен, огромную массу. проблема самой была с W и Z бозонами. Если вы помните, они там в 90 раз массивнее протона, а в теории они безмассовые. Ну и да. И была выдвинута гипотеза про поле Хиггса. Значит, сначала про поле расскажу. Что такое поле Хиггса? Начало, надо сказать, сейчас немножко усложнить нашу картину мира, потому что я сейчас рассказываю про частицы. В действительности, дело, конечно, частицы — это такое упрощение. В действительности, наше пространство, оно заполнено полями. Поля, каждая частица есть свое поле. Его частица — это волна в этом поле. Вот, То есть мы как бы вот так вот стукнули по этому полю, поле удораживалось в каком-то месте, полетело. Это частица. Вот. И все поля в спокойном состоянии, они имеют нулевую, нулевую энергию. То есть вот, например, какой вот этот пол. Вот представим, что пол здесь это нулевая энергия. Вот все поля они так вот плоские, пока там не появились частицы. Значит, а поле Хиг, оно другое. Оно, предположим, оно, оно в невозбужденном состоянии уже по колено. И поэтому частицы, проходя через поле, они, ну вот, вот предположим, что я это частица. Если я хожу просто по чистому полю, я иду спокойно, как будто меняет массы, не напрягаясь. Если я на пол него его по колено водой, то мне будет идти сложнее, как будто у меня появилась масса. Вот так работает, так работает Хиггсовский механизм, хигсовское поле, что как будто перемещаясь через него, частицы обретают массу. Они по-разному с ним взаимодействуют. То есть одни там, ну, не знаю, выше-ниже, там кому-то это поле будет по колено, будет идти очень, э -э нормально, кто-то будет это по пояс, он будет идти сложно. а там фотон проходит, у него на масса 0, и углна масса 0, поэтому лицо спокойно не взаимодействуя с этим полем. В чем разница между.. Э -э вот Хигсовским полем и полем вот этих всех частиц. Потому что вот эти все частицы — это взаимодействие между другими частицами. Фотон — это взаимодействие между разными, электроны, электрон, например, взаимодействуют фотонами, да? А Хигсповское поле — это не новое фундаментальное взаимодействие, это просто частицы взаимодействуют с ним, они взаимодействуют посредством него. Частицы взаимодействуют посредством этих полей. А посредством Хигсовского поля никто не взаимодействует между собой. Они просто с ним взаимодействуют и приобретают массу. Вот. Ну и поле Хиггса оно не отвечает за массу, за нашу массу. Оно отвечает за массу кварков, но не протона, как я уже говорил. Оно отвечает за как раз этот 1% нашей массы. Все остальное это энергия глюонов, которые безмассовые. Ну просто энергия вот поля, которое, ну не знаю, вот как кинетическая, не то что кинетическая. но вот вся вот энергия, суммар энергии, движущихся внутри нас глюонов и обменивающихся между нами. Ну а бозон Хиггса, который как раз открыли, это такое просто. Подтверждение того, что это поле существует, это волна по этому полю. Вот. Ну и тоже прекрасная картинка. Бозон Хигса имеет массу 134 массы протона и не имеет электрический заряд. Вот. Ну и теперь, в общем-то, мы завершили. завершили, построение стандартной модели. Вот это все называется стандартная модель. Это все, в общем-то, замечательно описывает то, как устроен наш мир за завершением гравитации. Он описывает электромагнитное взаимодействие, слабое взаимодействие, сильное взаимодействие. И все это засунут в одно уравнение. Как раз в лагранд стандартной модели, по которой я говорил. Вот, в начале. Ну, не важно, про это можно забить. Вот. И. А, это не, говорит о том, вот, вот это не говорит о том, что нет других частиц. Но вот пока вот это все хорошо двигается, между, между собой и хорошо описывает эта теория. В принципе, теоретически возможно, что есть еще нейтрино, еще более тяжелые электроны, больше кварков. Но мы ничего найти такого не можем. Может, есть. Но согласно стандартной модели, того, что мы используем, больше в общем здесь ничего не должно быть. Все прекрасно работает с небольшими, совсем маленькими исключениями. Вот. Заключение. Как я говорил, все состоит из элементарных частиц. Чтобы а, понять, как это... А, есть частицы... Ну, чтобы вот как-то между ними разделить. Есть частицы материи, есть частицы взаимодействия, сил. Вот они у меня здесь разделены на два столбца. Вот этот столбец разделен, от, вот Хиггс отделен от этих, баз, они называются базонами, вот эти, да. Вот Хиггс отделен от этих базонов, потому что он Хигсовское поле не слушает э, взаимодействие между другими частицами, он просто просто все идут через него и все с ним взаимодействуют, они взаимодействуют посредством него. Есть частицы переносчики взаимодействий, вот я про них сказал, есть частицы материи, которые взаимодействуют с сильным взаимодействием, это кварки, а есть, которые с ним не взаимодействуют. Только слабый электромагнит, это это, глю, э, фу, это лептоны. Вот они, электроны и нейтрино. Ну и все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. У нас здесь паблик Сорнач. Спасибо. Ну, я думаю, что у нас есть минут 20, да? Есть, есть. Ребят, если у вас… Слышно, Слышно да, отлично. Если у вас есть вопросы, поднимайте руку, я буду подходить с микрофона. Ну, давайте микрофон, хорошо. большое за лекцию а вопрос гравитации что там с гравитацией у нас известно на данный момент а, смотрите ну то есть параллельно с квантовой механикой, всякими этими частицами здесь, например, вот в этой штучке есть гравитон, я еще понимаю, почему его добавили. А, вот он стяжит, сидит, я отсюда взял эти все картинки это Царновская такая табличка а, у меня забавная история, что когда я вот эту табличку первый раз вез в Россию, это магнитики Гравитон по дороге потерялся. Я подумал, что знак. Вот, случайно. Значит, про гравитацию. Есть. Вот когда появилась квантовая механика, появилась параллельно общей теории относительности Эйнштейна. Которая квантовая механика говорила, что все взаимодействуют с элементарных частиц. гравитация, общая теория относительности говорила, что это за счет, гравитация за счет искривления поля. За счет того, что поле искривляется под действием энергии, и, так, и вот мы как бы как как воронку скатываемся к другим объектам в этом пространстве? Пространство искривляется. То есть, если мы живем на такой поверхности, там положим массивный объект, она искривится. И вот, но, ну, например, как по воронке мы можем катнуть шарик, который будет так вот вращаться, также вокруг массивного объекта вращаются другие объекты. Такая аналогия простая. Значит, ох. А... Вот. И проблема в том, что они как бы две независимые теории. Совершенно независимые и совершенно по-разному работают. Физики давно мучаются с тем, как бы это все объединить. Можно объединить, вводя новую щитцу гравитон. Можно. Но гравитон-то не находят. Вот в чем проблема. Если у нас э, вот с помощью квантовой механики в вот этой всей теории поля можно объяснить гравитацию, это должен быть гравитон, должна быть частица переносчика взаимодействия. Ее не находят. Ищут. Найдут, объединим. Пока вот так все подвешено. Значит, есть проблемы у этого всего, в теории гравитации. То есть как-то как это все должно во что-то раз, разрешиться в какой-то момент. Там жизнь есть темной материи, которой нет в теории гравитации. Есть темная энергия, которая плохо, там все очень плохо. Э, в теории гравитации темной энергии и так далее. Ну, в общем, статус сейчас подвешен. Это такая вещь, на которую ученые сейчас очень долго, уже давно бьются и сейчас бьются. Но пока не существует независимо. Очень много попыток. Эйнштейн всю жизнь бился того, чтобы эту теорию объединить. Ну, пока никак. Можно ли сказать, что гравитация – это степень погружения в поле Хиггса? Нет. Не-не-не, гравитация и масса – это разные вещи. Надо здесь, надо здесь сразу поставить разделяющую, разделяющую плоскость. Есть масса – это мера того, как мы взаимодействуем. Есть гравитация. О, есть гравитация. гравитация взаимодействует согласно общей растительности за счет энергии. Фотоны, если кто знает про гравитационное линзирование, что фотоны искривляют свою траекторию за счет гравитации. Если фотон пролетает вдоль черной дыры, ну, чего очень массивно, там, звезды массивный, он изменяет свою траекторию. Свою это, в общем, такой экспериментальный факт. Фотон не имеет массы. Он не взаимодействует с полем Хиггса. Гравитация взаимодействует только с энергией. Вот. Ну, нет, нет, нет, поле Хиггса вообще не имеет отношения к гравитации, к сожалению. И опять же, поле Хиггса это только 1% нашей массы. Трудно, конечно, понять, потому что вы бываете... Да-да-да, конечно. Есть еще вопросы, у кого прямую коррелируют? Да. Еще вопросы? Уже нет. Я могу много просто отвечать, там, не знаю, про коллайдеры и так далее. Если есть вопросы в этом области, это легко. А скажите, а фермионы, вот ты слышала про такое. Где вот здесь есть оно или это вообще не частицы? Фермионы — это не бозоны. Значит, есть бозоны, вот они. Я просто старался не вводить вот совсем уж понятий, которые, в общем-то, только замусорит мозг и не, не дадут никакого понимания того, что происходящего. Фермионы это по отношению к и базонам. По отношению к их спину. Про спин надо отдельно рассказывать. Я боюсь, что так, сходу не расскажу. Вот, быстро, что такое спин. Вот. Значит, есть базоны, а вот это все фермионы. Вот. вот эти все частицы называются фермионами, а частицы называются базонами. А, ну. Про свойство такое, что, например, бозоны, они любят сидеть вместе. Они легко сидят на одном энергетическом уровне. Например, если на каком-то энергетическом уровне, мы легко поместим два бозона с одним и той же энергией лазеры там у них у всех фотонов одинаковая энергия. Фермионы не сидят на одинаковых уровнях. И поэтому, если кто-то помнит уроки химии, там у вас электроны, надо было постоянно их класть на разные энергетические уровни. И не дай бог на один. На один можно было только два поставить, да, на первый там. Ну, потому что. Это, это надо объяснять долго. Вот. Но вот они, они, лептоны, они не сидят в одинаковых положениях. Их надо обязательно класть в разные. Не лептоны, а э, Это надо отдельно рассказывать минут на 15. Вот. Еще вопрос. Извините, у меня вот немножко другой стороны вопрос. Как вы относитесь к научной популяризации о том, чтобы как бы в массу такая вести вот такие научные темы, как вы к этому относитесь? Но я, же это, я же это ввожу, значит, я Нет, положительно. Положительно, да. В том плане, что, например, неких вопросов конфликтных, которые ученые сами не понимают. Публизируется в массе эту тему и какую-нибудь спутницу создается. Как вы, как... Ну, слушайте. вот, вот. Например, тоже самая темная энергия, темная, вот да, еще большой взрыв, давайте да, туда добавим. и э, как бы это... И квантовую механику никто не понимает, так что, в общем, не надо говорить про квантовую механику. Зачем? Живите в седьмом ньютоновском мире чего? -то. А, я считаю, что, что мы, удал... мы должны об этом говорить. Мы должны. Смотрите, здесь, во-первых, если вам не интересно, то вы можете это не служить и жить спокойно. Это, в общем-то, для обыденной жизни вообще не требуется. Можно забыть и идти спокойно дальше работать. Значит, весь вопрос в интересности. Другой, другая сторона медали. Мы сейчас живем не в тоталитарном мире, в общем-то. да, За исключением некоторых стран. И в, в более-менее демократических странах люди решают, куда платить. Кому, кому на налогоплательщики решают, что мы развиваем. Если ученые не говорят о том, чем они занимаются, люди перестают платить, вкладывать деньги в науку. Политики перестают вкладывать, население перестает. В этот момент наука останавливается. Я, в общем-то, мечтаю о звездах и так далее. Я мечтаю о том, чтобы мы куда-нибудь полетели да, и хотя бы до Марса. И вот. И мне бы это очень хотелось. Поэтому я за то, чтобы люди были как можно больше, масса была вовлечена в науку, как бы обсуждала то, что происходит в науке, потому что тем самым мы, в общем-то, ускоряем. Потому что политики видят то, что это интересно людям, они начинают сюда вкладывать деньги, и мы тем самым ускоряем прогресс, тем самым, ну, лучше живем. Мы, у нас новые технологии, у нас iPhone, все дела. Круто. То есть, ну, там, банально, не знаю, Всемирная паутина была сделана для Большого дронного Коллайдера. Не было бы Большого дронного Коллайдера, ну, я скорее придерживался технологию э, мнение, что Всемирная Путина появилась, но появилась бы поздней. Вот. Мы, в общем-то, сильно ускорились за счет Большого дронного Коллайдера. Так вот, у, у меня такое мнение. Я не тот сноп, который говорит, что, типа, наука для ученых, и пусть ученые сами, только ученые, только избранные, пусть об этом обсуждают. Нет, потому что люди, ну даже еще и такой нюанс, что люди люди всегда что-то обсуждают. Там гремит за окном, э люди обсуждают, чего там гремит, гром, да. Вот пусть они лучше неправильно обсуждают, что это гремит из-за из науки, ну там что там встречаются два фронта в небе и так далее. Пусть они это обсуждают неправильно, это лучше, чем они будут обсуждать там, что это Бог послал и так далее. Я Есть вероятность, что все это построение, неправильно неправильное. Да. Насколько большая? процентов. Не, ну в смысле, но оно точно не завершено, да? Давайте поймем, что у каждой физической науки, у каждой теории есть область применения. Ньютоновская механика прекрасно работает в нашей повседневной жизни. Нам не надо не водить никакую специальную теорию, чтобы посчитать, как стул там куда-нибудь упадет. Вот. А также и здесь. Вот в том месте, где мы сейчас. Вот это очень отлично работает практически везде. Очень мало экспериментов, где вот это построение работает чуть-чуть хуже. Оно работает, но работает чуть хуже. В некоторые, Например, эта теория, она, ну, например, она не очень хорошо рас описывает распады бьюти кварка Вот этого. Сейчас на, на коллайдере очень много изучают, говорят, бьюти кварк рождается и распадается на большом коллайдере. И, в общем-то, вот эта теория, она не очень хорошо это описывает. В ней нет темной материи, которая вроде бы есть. Или, например, а может ее и нет, но наша общей теория тоже не работает. Но с другой стороны, общая теория дала нам кучу всяких открытий, и она тоже кучу всего описывает. Вот. У нас вот есть такие проблемы, и понятно, что в какой-то момент появится новая теория. Мы это много ищем. Такое-такое, да. Вот. Но пока это отлично работает.